Меня зовут Наташа, и сегодня я буду выживать в Майнкрафте. Создаем игровой мир. Вот выживание. Уровень сложности нормальная. Ждем, когда мир загрузится. И я появилась вот на, на таком вот острове. Надо найти лес. А, вот он, кстати. Сейчас отправляемся прямо в лес, к лесу. Тут такая вот пещерка. дерево чтобы сделать доски и построить свой дом так добываем дерево ну сейчас уже досочки можно сделать И сделаем верстачок так верстак ставим и дальше нам нужно будет сделать палки палочки дальше потребуется топор еще сделаю кирку топор есть у нас О, чуть не упала в пещеру в И сейчас будет намного быстрее рубить дрова, как дерево. Вот такая вот лиана. добываем дерево, и еще потом э, мне нужна будет еда. Ну, там я уже достать не могу, поэтому я просто брошу. А где я вот могу достать, там я буду продолжать рубить. Вот. Еще деревце еще 2 я срублю. Но еще, наверное, хватит. Наверное, досок мне. И, кстати, надо будет сделать новый топор. Что -то этот у меня уже изнашивается. Скоро сломается. Мне топор почти сломался уже, сломался. Надо сделать новый. Так для начала надо доски сделать. О, у меня много очень досок будет. топорик все топор у меня есть дерево у меня, в принципе, есть. Если что. О, овечка, овечка, овечка. Не нужно будет кровать. Овечка, иди-ка сюда. Прости, овечка, я не хочу этого делать, но придется. Кстати, надо будет овечка разводить. Это малюсеньковечки, ничего не выпадет. Вот здесь, вот, пожалуй, построю свой домик. Цветочки. Там свинка входит. Доски сделаю. У меня все таки многовато досок. Сто процентов мне хватит. На домик мой. Тем более я дом не собираюсь большой делать. Он мне не нужен. Вот такой вот я пол сделала. Первая партия доску у меня закончилась. А, ну, ну я ж не сделала, где у меня дверь будет стоять. Все сделала. Ставим. Уже наступает ночь, поэтому я попытаюсь побыстрее дом мой достроить. Вот уже ночь наступает. Закат уже виден. Вот. Закат уже. Солнце садится. Сейчас я дострою свою крышу, которую я не могу достроить. Ладно возьму, придется землю. Когда уже утро наступит, я спокойненько продолжу добывать дерево. Так. Земли у меня очень достаточно. Хотя бы вот такое вот маленькое отверстие сделаю, оставлю чтобы попадал хоть немножко свет. Все. На этом я заканчиваю первую серию моего выживания. Ставьте лайки, подписывайтесь, и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!